Чем больше мы едим, тем больше мы хотим. Чем гориллы питается? Вокруг нас все энергия. Но ведь есть понятие праны. Вот сегодня я вообще ничего не ел. И хорошо себя чувствую. Славяне питались простою, сухую пищей. 10% получает человек через питание энергии. Но затрачивает на переваривание пищи 50% энергии. На половиной тысячи рублей сейчас можно пропитаться? Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Владимир Тюняев и Вести Волкон. У нас в гостях Олег Вовк, и мы продолжаем разговор, который начали два года назад на славянском телевидении, когда мы начали говорить о питании. Сколько нужно человеку денег для того, чтобы пропитаться? Тема начиная с того, что одна из чиновниц выступила и сказала, что пропитаться можно на 3,5 тысячи рублей, и типа есть надо меньше, но я так сглаживаю выражение. И один из ребят молодых там лет 30 начал эксперимент над собой и начал кушать ну кушать, там кашку вот на эти 3,5 тысячи рублей и похудел на 10 килограммов, что ему удалось очень тяжело. А наш взгляд на эту тему был такой, что да, я лично, и мы с Олегом об этом говорили, поддерживаю, что для здорового подчеркиваю. Здоровой жизни, здоровой жизнедеятельности для работоспособности половиной тысячи рублей достаточно для питания, подчеркиваю. И в тот раз мы обосновали это. Например, сколько килокалорий требуется для человека сейчас по медицинским показаниям. И у нас в гостях, ты помнишь, была девушка из, из, института, да? из института питания, которая сказала, официальная точка зрения... Три с половиной, по-моему, три с половиной тысячи, тысячи да. килокалорий нужны человеку. Это официально. И она еще подчеркнула, в рационе питания должно быть 50% животного и 50% растительного. Это ее была точка зрения, которую подчеркнула. Была высказана официальная точка зрения Института питания. И организм приспособлен к смешанной пище. Поэтому с точки зрения оптимального здорового питания в нашем рационе должна быть и растительная, и животная пища. На что я не согласился с этим постулатом и сказал, извините, а вы изучали Галину Шаталову, которая проводила эксперименты в Советском Союзе и которая доказала, что на большой выборке испытателей, которые проходили жесткие тесты на выживаемость, подчеркиваю, 100 километров бежали, и те люди, которые употребляли растительную пищу и всего лишь 1100 килокалорий, более были ну, достаточно им было работоспособны, было. то есть они выигрывали все соревнования в этом плане. И у них работоспособность и состояние было выше, нежели у тех, у которых которые употребляли мясо. Тогда я тебе задавал вопрос, а как ты считаешь, вот твой рацион питания, чем ты питаешься, как себя чувствуешь, и тебе хватает ли половиной тысяч, лично тебе, подчерк, лично, на питание? Сколько человеку потом... Коснулись того, сколько человеку в год нужно сухой пищи. Я посчитал для себя, мне необходимо 350 килограммов в год. Сухой, подчеркну, без воды. Вспоминал на этот счет о том, что Ломоносов писал в истории Древней Руси. Славяне питались простою сухую пищу. Достаточно ли половиной тысяч лично для тебя пропитаться месяц. Если мы говорим здесь вот и сейчас, вот, то есть я имею в виду регион, где я живу, да, да. и все остальное, то, то вот впритык мне хватит. Без излишек, но для нормальной Без жизни. Без излишек, да, для да. того, чтобы поддерживать себя, но здесь нужно акцент сделать на то, что ну, во-первых, я, я уже не расту, если расту, то только, понимаете, да? Ширь. Ширь. Да, то есть мне э, расти не надо, и мне достаточно действительно немного пищи. Ну, к примеру, вот сегодня я вообще ничего не ел. И хорошо себя чувствуют. Многие спорят, как же так? Надо же кушать. Это же вся энергия. Я говорю, а сколько энергии, вот по-твоему, питание дает физическое для насыщения нас энергией? Сколько? Ну, вот это вот то, что я и говорил. Эта женщина там около трех якобы Нет, нужно. это килокалории. А я имею в виду энергию а, для энергии. жизнедеятельности. Вот мы опитаемся энергией же. Вокруг нас все энергия. Люди думают, что потребление организмом энергии только может приходить через грубо материальную пищу. Я с этим не согласен категорически. Ну Это, э, вот. это естественно, что мы солнечную энергию в себя впитываем, земную впитываем, эфир как э, и прана, но ну, ведь есть понятие праны, питаться праной, есть солнцееды, которые на солнце смотрят, и мы тоже смотрим на солнце и питаем питаемся этой энергией. Но ну, я спрашиваю о процентах, но ну, общеприняты с нашей точки зрения... Питание дает 10%. Энергии ⁇ это физическое питание, которое мы вот употребляем, покупая продукты. Но самое интересное, Володь, 10% получает человек через питание энергии, но затрачивает на переваривание пищи 50% энергии. Поэтому, видимо вот, так, пища, чем, ну, это в славяне говорят, скромная, да, там, простая С пища тем меньше энергоресурсов нужно человеческого энергоресурса для того, чтобы переварить. То есть мы сами себя в эти вот... водоворот. К... водоворот в этот себя опускаем, потому что получается, что чем больше мы едим, тем больше мы хотим. Потому что энергии много уходит на переработку. Пищи. Это мы говорим о тех, кто вообще не сдержан в еде. Ну, да, это... да, да. А как это называется из тех заповедей? или? Чревоугодия. Черевогодие это... Да грех можно сказать ну грех ну, ну, ну, ну впитаюсь я самое простое то есть у меня там постный суп там иногда бывает там больше там варю там ну, там мясо мясом практически никакого никогда и не бывает там единственное может быть детям иногда нет да нет но это еще когда мы не занимались здоровым питанием они иногда вспоминают про то что оно существует Человек осознанно должен прийти к нормальному питанию. Осознанно. То есть, э, понятно, что можно воспитать, но в связи с тем, что мы э, упустили этот момент, к сожалению, да, воспитание воспитании, питании, э, то мы пожинаем сейчас плоды, то что ну, дети кушают сейчас все, все, все что можно. Но, ну, но, это... но, но в связи с тем, что мы дома, э, у меня супруга э, тоже в основном одни овощи кушает и фрукты. Поэтому они вынуждены ну, mm -hmm. практически отказаться от этого. Достаточно нормально они развиваются. Сын там, здоровенный, там, выше меня там, здоровый, здоровый парень. Чем гориллы питается? Она ну это же, да, машина же здоровая. Питается, да. Ну, слушай, там силище скок физической. А слон чем питается? Что он мясо что ли употребляет? Есть люди, которые склоняются к тому, что а вот какая система пищеварения у человека? А как у него челюсти двигаются? Когда человек будет изучать себя и познавать себя, то ему намного меньше надо кушать. Намного меньше. Почему? Потому что он понимает, что ему это нужно ну, для какого-то поддержания своей плоти, условно говоря. Да? Работоспособности. Да, работоспособности. Но когда человек, чем больше он занимается духовно-нравственными практиками, у него диапазон восприятия энергии, которой ее миллион разных которые здесь да. есть и космическая, и земная, да. и воды, и солнце, и воздуха, и огня перечислять можно до бесконечности их очень много. Миллионы, миллионы и, взаимодействий, и, и, не пересекающихся да, и постоянно и с и нами человек почему-то решил, что он выдернут из этой системы. Ну да, он считает себя вот червяком, которому надо поесть, поспать, И что-то еще там размножиться наверх, и это уже перестали. Помню даже такие смешные были моменты, когда люди вдруг ни с того ни с сего там ходили каким-то там ну, в кавычках, там, крутым целителем или экстр... ну, экстрасенсом, скорее всего. Которые им там присоединяли некий канал энер... энергоинформационный. Я такой говорю, да кто у вас их забирал Они у всех есть. Говорю: Ну, как вам можно? Они Вы все равно в этой системе находитесь. В энергоинформационном этом потоке. Я с 97-98 года стал изучать резервные возможности организма. Мне было крайне интересно, как это так. Идет мама с ребенком, вдруг ребенку наезжает машина на ногу, и она берет одной рукой, поднимает эту машину. Откуда эти силы? Что это? Я начал изучать и пришел к такому мом... моменту, что как раз о чем мы уже сейчас и проговорили, что есть в человеке такие там кладезь этих резервных возможностей Конечно. и информации и энергии, которые человек редко использует а если используют, то иногда в критических каких-то ситуациях, то у меня возникал вопрос всегда, а как бы вот можно было бы научиться их использовать, а не в критических каких-то ситуациях, да, постоянно. Поэтому, когда были эксперименты и тренировали спецназовцев, которые там по пустыне ходили, и вот у них наступал критический момент, когда нет воды, а все уже обезвоживание организма происходит. И когда этих людей тренировали и э, выводили на визуализацию, якобы у них в руке есть стакан с водой, они галлюционировали, условно говоря, выпивали эту воду. Ну, ее нету, Они ее выпивают. Если к ним подключить или взять анализ крови, то кровь, анализ крови покажет, что он выпил воды. Ему этого стакана воды хватило, чтобы включились эти резервные возможности. И он дошел до того места где есть вода, и он спас свою жизнь. А я хочу дополнить к твоему рассказу то, что академик Рахманин Юрий Анатольевич говорит, что в пустыне в одном кубическом метре воздуха находится огромное количество воды. Представь себе, вот то действие, которое делает спецназовец, он а, действительно выпивает воду потому что он открывает поток, который забирает из пространства. Так действительно, действительно, я же говорю. Действительно, действительно. да, это факт, это факт. И таких э, случаев множество, например, всем известные случаи выживаемости тех же людей, которых отправляли на соловки по 40-60 лет а в ледяных пещерах, извините. Как? Вот здесь происходит очень важный момент у человека. Когда вот э, не тело управляет человеком, а человек управляет телом, да. потому что многие люди говорят: да не, ну как это, ну что это, ну давайте только воду пить тогда. Да, Но это было бы. Было хорошо. бы прекрасно, конечно. Давайте. Я перешел. Было бы возможно перешли бы, да. А почему бы и нет? Зачем себя ограничивать? Да, это интересно во всяком случае. Мы не ограничиваемся физикой только, ведь рядом с нами столько миров. Интересных. Да, именно так. Поэтому э, зрителям я рекомендую вот, э, банально взять и проэкспериментировать, э, если уж мы взяли там, сумму там, около там, 3 тысяч рублей. 3,5 тысяч рублей, Ну, да, если эта сумма необходима и достаточна для того, чтобы питаться, но без лише Естественно, да, да. что вам... Мороженец там вкусненького или в ресторан сходить. Естественно, это не хватит, как один из экономистов выступает как раз на эту тему. Говорит, ой, я только в ресторан, там в Москве зайду, 3,5 тысячи подращу. Я говорю, ну, хорошо, значит. Так есть, это на передаче, по-моему, кто-то там Есть говорил, достаток, вот, да. да. Для того, чтобы жить в здравии, для того, чтобы себя чувствовать хорошо, этой суммы по теперешним ценам, по теперешним продуктам, которые мы естественно говорим, что нужно э, посезонно употреблять это раз, так как, э, например, заготовки осенние, когда продукты питания, овощи, фрукты имеют низкую цену, да. а это идет урожай, да, мы готовим на зиму, то есть вот на, заготовки, на, да, на полгода, этого достаточно, вполне, и тогда у вас а эта ценовая политика растягивается на год и в круг получается, что у вас меньше употребления. Тем более, что, например, мы хлеб не едим. Чай, воду. Ну, чай тоже в принципе это стимулятор. Его тоже можно ограниченно пить. Иван чай, например. То есть или какие-то травки. но ну, это тоже целебные воздействия оказывают. Их надо тоже смотреть, как и нужно ли пить. А лучше всю воду, естественно. Компот. Вот. И летом, и зимой компоты. Готовим, морозим в морозилках, сухофрукты и так далее, и так далее, орехи. Ну, по состоянию. И вот мы учим на семинарах, как определить, подходит тебе сегодня это питание или не подходит. Взял рамочку или матник и посмотрел. Но... Самый простой вариант. Да, нет. Вот никто, никто же не возбраняет человека, скажем так внести даже дополнительную информацию в ту же воду или в ту так же воду. Так мы, интересно, мы снимали и показывали, вот на семинаре каждый брал в руки, вот мы измеряли сначала ОВП, угу. показал 170 Оно меняется, вольт на будет, метр. Будет, будет меняться, естественно. Да. Взяли все в руки, зарядили. Насколько ты думаешь изменился? Ну, В думаю, два раза прекрасно. уменьшилось ОВП. Уважаемые друзья, настолько много интересных вещей, которыми можно заниматься, которые вы можете сами делать. Вот наша задача вас научить самостоятельно делать элементарные вещи для того, чтобы быть здоровыми, помимо всего прочего, научиться простым методом диагностики. Собственный, простым методом восстановления или снятия болевых синдромов. Простым методом, если вам что-то непонятно, вы можете обратиться к специалистам, в том числе коллегу Вовку, который в этом хорошо разбирается. Вы можете посетить наши семинары. Под видео будут ссылки на семинары, когда мы их проводим и где проводим. И вы можете получить массу интересной информации. За два дня вы можете научиться простейшим методом диагностики. Определение продуктов питания, плохое, хорошее, хорошо, плохо, подходит, не подходит, выбор продуктов на рынке простыми методами и доступными. И вы настолько сэкономите и средства ваши, и здоровье ваше, вы просто удивитесь. Это факт. И мы в заключение нашего разговора теперь подводим итог. Все-таки на половиной тысячи рублей сейчас можно пропитаться, можно иногда хочется чего-нибудь но еще раз говорим товарищи это не панацея мы же говорим о том что здоровье связано с питанием и духовный путь мы же говорим о духовном пути правильно а чем выше человек развивается по духовному пути тем меньше ему надо это не говорит что нам не надо продлять рот или детей рожать надо но у вас будут больше сил и больше возможностей для того чтобы родить здоровых детей Воспитать и образовать их здоровыми, нравственными, богатыми духовно и физическими здоровыми детьми. Вот о чем мы говорим. Это и просто... это, и это, это очевидно и правильно. Даже об этом кто может спорить с этим. Благодарю вас за внимание. С вами был Владимир Тюняев, Олег Вовк и Вести Волкон. До встречи.